Это тестовое упражнение для сеанса путешествия в прошлую жизнь» и «Жизнь между жизнями». Также оно может быть использовано любым человеком для быстрого и эффективного отдыха, а также для снятия стресса. Для выполнения этого упражнения найдите для себя удобное уединенное место, где вас никто не побеспокоит хотя бы в течение 30-40 минут. Отключите мобильный телефон, спокойно и не спеша. Займите удобное положение тела, а лучше лежа. Устройтесь поудобнее. Закройте глаза и настройтесь на мой голос. Это упражнение нацелено на максимальное расслабление. Через расслабление тела вы попадете в легкий в гипнотический транс, хорошо отдохнете, получите массу приятных переживаний и вернетесь назад. Все, что вам сейчас нужно, это просто слушать мой голос и следовать за моим голосом. Итак, ваши глаза закрыты, а сейчас посмотрите. Посмотрите на то, о чем вы думаете и чем заняты ваши мысли. И я предлагаю вам прямо сейчас отодвинуть, отодвинуть все ваши мысли, а заботы и проблемы в сторону. Отвлекитесь от них хотя бы на время и не беспокойтесь. Когда закончится сеанс, вы вновь при желании сможете вернуться к своим заботам. А сейчас просто позвольте себе отдохнуть и расслабиться. И сейчас я начну отсчет От 1 до 10. И с каждым моим счетом вы будете все больше и больше расслабляться. И ваше состояние гипнотического транса будет становиться все глубже и глубже. И на счет 10 мы продолжим наше путешествие. Хорошо итак я начинаю свой отсчет один все ваше внимание направлено на ваши глаза и вы расслабляете мышцы собственный глаз ваши глаза закрыты и отдыхает хорошо и когда ваши глаза расслабляются а они расслабляются все больше и больше Ваше состояние гипнотического транса становится немного голубже. И ваше тело, ваше тело начинает расслабляться. Волна расслабления прокатывается по вашему телу. Тело расслабляется. И его накрывает расслабление, как будто теплым, мягким одеялом. И внимание опускается ниже. Немного ниже и вы расслабляете мимические мышцы лица, вы расслабляете мышцы, которые находятся вокруг носа, и ваше лицо расслабляется еще больше. Два. Внимание опускается еще немного ниже, и вы расслабляете мышцы нижней челюсти и язык. И когда вы расслабляете мышцы нижней челюсти и язык, все ваше лицо все ваше лицо полностью расслаблено. И состояние транса становится еще и еще немного голубже. Ваше тело расслабляется больше. а Ваше тело расслаблено и отдыхает хорошо. Три. Внимание опускается еще немного ниже. В область шеи. И вы расслабляете мышцы шеи. Хорошо. Четыре. Внимание опускается еще ниже. На ваши руки. И вы расслабляете мышцы собственных рук. От плеча до кончиков пальцев своих собственных рук прямо сейчас. И прямо сейчас, когда вы расслабили свои руки, вы можете почувствовать естественное, приятное тепло в ладонях своих рук. Вы также можете ощутить естественную тяжесть. Собственных рук. Это еле уловимая тяжесть. И когда вы чувствуете эту тяжесть ваших рук, это значит, что ваши руки полностью расслабились. И вместе с этим руки пропадают из сферы вашего внимания. И вы больше не чувствуете собственных рук. Они исчезли. А состояние гипнотического транса становится еще и еще голубже. Пять Внимание опускается еще ниже, в область груди. И вы расслабляете мышцы грудной калитки. И когда вы расслабляете мышцы грудной калитки, ваше дыхание становится легким и поверхностным, как у спящего человека. И вместе с этим нормализуется работа вашего сердца. И ваше сердце работает спокойно и размеренно. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. 6. Внимание опускается еще ниже. В область живота. И ваше состояние гипнотического транса усиливается. И становится еще глубже. И еще глубже. Внимание находится в области живота. И вы расслабляете мышцы брюшного пресса. И когда? и когда вы расслабляете мышцы брюшного пресса, вы можете почувствовать приятно, естественное тепло в области живота и солнечного сплетения. 7. И внимание опускается еще ниже в область ног. И вы расслабляете ваши ноги от бедра до кончиков пальцев своих ног. Когда вы расслабляете мышцы своих ног, вы можете почувствовать тяжесть, эту еле уловимую тяжесть собственных ног, и это значит, что ваши ноги полностью расслаблены. И прямо сейчас, когда ваши ноги полностью расслабились, они пропадают из сферы вашего внимания, ваши ноги исчезают, и вы больше не чувствуете собственных ног хорошо. И когда вы расслабили собственные ноги, все ваше тело от кончиков пальцев ваших ног до самой макушки, все ваше тело полностью, полностью расслабилось. А состояние гипнотического транса становится глубже. И еще глубже. И еще. И еще глубже. А внимание поднимается выше. И еще выше в область головы. И ваше сознание окутывает туман приятного покоя. Хорошо. И состояние вашего транса углубляется. Из вашей головы уходят все посторонние мысли. Сомнения, оценки и ожидания. Весь этот мусор покидает вашу голову. А любая мысль. Теперь любая мысль превращается в красивый перламутровый мыльный пузырь. И как только возникает любая мысль, сомнение или ожидание, она тут же покидает вашу голову, превращаясь в мыльный пузырь. И эти пузыри разлетаются в стороны. И когда вы смотрите на эти красивые, перламутровые мыльные пузыри, они лопаются, не оставляя за собой следа. И теперь вы слышите только мой голос, вы следуете только за моим голосом. Вы подчиняетесь только моему голосу. Хорошо. Девять. И теперь, следуя за моим голосом, вы совершенно легко, легко и ясно можете видеть все картины, на которые указывает мой голос, и принимать участие. Принимать участие в любых событиях, которые будут происходить с вами 10. Состояние вашего транса углубляется еще больше и становится глубже и еще глубже и мы начинаем наше путешествие и прямо сейчас я хочу чтобы вы увидели перед собой где-то далеко перед собой слабый свет и следуя за моим голосом на этот свет вы начинаете свое движение, и мой голос приводит вас на морской летний пляж. И вы стоите у самой кромки воды и созерцаете ранний летний рассвет. И вы видите, как на горизонте тихого, спокойного моря, медленно поднимается солнце. Солнце поднимается. И пространство вокруг начинает светлеть. И первый солнечный луч касается мягких белых облаков, которые медленно плывут на фоне голубого неба. И эти первые солнечные лучи окрашивают облака в гамму нежных розово-золотых цветов. И солнце поднимается выше, заполняя пространство золотым светом. И вот, уже эти золотые солнечные лучи касаются вашего тела. И вы уже чувствуете это теплое, приятное касание солнечных лучей. У вас хорошо. У вас все очень хорошо получается. А сейчас вы начинаете свое движение по летнему пляжу вдоль самой кромки воды. И глядя на песок, по которому вы идете, вы можете рассмотреть мельчайшие детали. Это маленькие камушки и ракушки под вашими ногами, которые когда-то вынесла на берег морским прибоем. И сейчас ваш взор снова привлекает облака. И вы с удовольствием и интересом рассматриваете эти мягкие белые облака, которые плывут куда-то по своим, никому неведомым делам. И вы угадываете в очертаниях этих облаков силуэты животных, и лица людей, и какие-то фантастические пейзажи, и это созерцание погружает в вас переживания покоя. Красоты и беззаботность, прямо как в детстве. В далеком детстве, когда вы любили созерцать облака. И прямо сейчас вы вспоминаете и оживляете в себе эти детские переживания и ощущения. И каждая клеточка вашего существа наполняется радостью, теплом и беззаботностью хорошо. И вам становится настолько легко и хорошо, что вы уже способны оторваться от земли и парить. И вот вы уже парите над пляжем и над морем. И вы можете подниматься выше и выше и еще выше. И вот вы уже свободно парите над облаками. И видите эти облака где-то далеко, где-то очень далеко под собой. И вы можете начать снижаться. Ваша скорость возрастает. И вы снижаетесь. И пролетаете сквозь облака. И парите. И легко парите над самой поверхностью воды. Хорошо. И вы можете менять свою скорость. И лететь очень. И очень быстро. И замедляться. И планировать. И планировать его в воздухе как человек. И зависать на месте вы можете абсолютно все, на что только способна ваша фантазия. И сейчас вы абсолютно свободны. Это самое прекрасное состояние. Хорошо. А сейчас, прямо сейчас, следуя за моим голосом, вы направляетесь в то место, с которого вы начали свой полет. И вы плавно и медленно опускаетесь на тот самый морской пляж. И вот вы уже чувствуете под своими ногами теплый песок. Хорошо. Вы стоите на этом летнем пляже и смотрите на море. Вы снова стоите на том же самом месте, с которого вы начали свой полет. И теперь вы наполнены состоянием покоя, радости и беззаботности. И сейчас... И сейчас наше упражнение подходит к концу. И скоро я начну отсчет от 1 до 7. И на счет Вы услышите легкий хлопок. Проснетесь. И откроете свои глаза. Итак, я начинаю свой отсчет. Один. Ваше сознание возвращается в ваше тело. И вы начинаете чувствовать ваше тело от макушки до кончиков пальцев от ног. Два. Все ваше существо до самой последней клеточки наполнено свежей, светлой энергией. 3. Вы чувствуете мощь, прилив силы, хорошего настроения, хорошо. Четыре. Все ощущения и переживания, которые вы получили в этом упражнении, могут остаться с вами надолго. И вы можете жить в этом состоянии в повседневной жизни. 5. Вы чувствуете себя наполненным и отдохнувшим. Голова легкая. Сознание чистое и ясное. 6. Когда прозвучит счет «семь». Вы услышите легкий хлопок, проснитесь и откройте свои глаза. Всем а теперь просто немного полежите. Побудьте в покое хотя бы еще минут десять или двадцать. Вы можете включить любимую музыку, слушать любимую музыку и переживать приятные ощущения и эмоции. Хорошо. Упражнение закончено.